Коллеги, добрый день. Мы начинаем наш вебинар, как и обещали, в 13 по Москве. Хорошо ли вам а, слышно меня? Поставьте, пожалуйста, в чат плюсы. Привет-привет, друзья. Приветствую вас. Как меня слышно? Поставьте тоже плюсы. Отлично, вижу, что коллегам нас хорошо слышно и видно. Я очень надеюсь, что, мы не подведем, что нас не подведет интернет, и а, мы будем в хорошем доступе для всех, для вас. Друзья, мы сегодня собрались не на просто так, мы сегодня собрались, потому что будем обсуждать а, наш новый продукт, представлять и рассказывать вам о нем. Возможно, кто-то уже его попробовал, у кого-то он уже появился, а, скажем так, на в центрах обслуживания клиентов. Вот кому кого-то он, возможно, появится чуть позже, потому что он только распределяется по стране. Но самое главное, что этот вебинар сегодня я провожу не один. И я благодарю Соловьеву Ольгу за то, что она согласилась принять участие в этом вебинаре. Кто не знаком, Ольга Соловьева – сапфировый бизнес-лидер нашей компании и врач высшей категории, гинеколог, эндокринолог, Uh, которая имеет огромный клинический опыт uh, в той проблематике, которую мы будем сегодня обсуждать. Давайте поприветствуем Ольгу. Ольга, здравствуйте, рады вас видеть. Еще раз здравствуйте, Роман. Приветствую вас, друзья. И сегодня действительно очень важная тема, я вам могу сказать, очень важная для всего человечества. Потому что женское здоровье, здоровье женщины – это основа здоровья всей семьи. И так как я занимаюсь Именно в этом направлении я врач-репродуктолог-эндокринолог, и очень часто ко мне обращаются семьи. Семьи с очень огромнейшей проблемой, и с нее мы начнем, потому что из нее следуют факторы. Факторы и причины, которые мешают именно репродуктивному здоровью женщины. И это, конечно, основная проблема – это бесплодие, бесплодный брак, бесплодие женщины, бесплодие мужчины. И оно считается, если семья не приобрела, ну как, не завела малыша, не получила малыша, не появился малыш в утробе маме а в течение года ежедневной регулярной половой жизни. И э, мои коллеги, к сожалению, к сожалению э, сейчас это очень модно стало при такую процедуру, как ЭКО. Я вам могу сказать, что в центральной половине России, в Европе это сейчас очень актуально, сразу прибегать к этой процедуре, не узнав о причинах, не узнав о проблемах, не поработав над семьей, над здоровьем женщины, а сразу сделать эту замечательную такую процедуру. Ну, я в кавычках говорю, что она замечательная, потому что... Эта процедура, она вредит очень репродуктивному здоровью женщины. Она уменьшает ей фертильный возраст, и женщина очень быстро, быстро теряет свои лета, теряет свое здоровье, теряет свою молодость, потому что истощаются яичники. Любая такая процедура, она ведет к уменьшению ее возраста, к уменьшению возраста женщины приводит ее в климактерический период. А это, естественно, не очень хорошо. Поэтому женщины, прибегающие к ЭК без каких-то сложных, таких весомых проблем, потому что сейчас это модно, это быстро, это никто не заморачивается. Женщина может сразу родить двух малышей, и еще и будет известен пол ребенка. Поэтому многие прибегают к этому только для того, чтобы ну, вот как-то в их семье, потом нанять няню, все будет легко и просто. И, ну, я думаю, что, Роман, вы знаете, что, ну, в Москве, во дворах, то, что я часто езжу в Москву, я вижу а, двоих малышей, троих малышей в колясочках. Это действительно сейчас стало модно. И, конечно, основная причина бесплодия – это воспалительные заболевания органов малого таза. И они приобретаются женщинами самого даже юного Возраста, часто подросткового потому что наши подростки, они амбициозные, они не хотят одеваться, они носят не ту одежду. Сейчас даже есть такое понятие, как джинсовый таз, то есть когда сдавливается таз, не закрывается поясница. да То есть это тоже какие-то периоды в жизни девочки, женщины, когда ну, маму просто не слушает девочка и страдает воспалительные заболевания Поэтому я являюсь еще подростковым гинекологом, поэтому много советов, которые я даю, это, конечно, следить за своим здоровьем и защищать себя от простудных вирусных заболеваний и очень много инфекций которые тоже оказывают роль на мочеполовую функцию женщины конечно немаловажной проблемой в бесплодии является спаечная болезнь органов малого таза неправильная работа кишечника поэтому не все коллеги к сожалению не только Партнеры компании Soberin Wellness, по-моему, даже партнеры компании Soberin Wellness больше знают, как важна работа кишечника а вообще в здоровье женщины, здоровье девочки чтобы бороться с такими страшными проблемами, даже как предменструальный синдром. Это однозначно. Работа кишечника очень важна, потому что нормальная перистальтика кишечника, она отвечает за репродуктивную функцию. Почему, скажете вы? Потому что это кровообращение, это внутреннее кровообращение, лимфатические, венозные оттоки, все запускает наша система. И, естественно, это очень-очень важно для репродуктивного здоровья будущей, девочки женщины как правильно работает ее кишечник поэтому антипаразитарные программы а восстанавливающие программы они очень важны для запуска кишечника и когда мы будем говорить о том как помочь женщине именно в ее репродуктивной функции как помочь женщине избавиться от тех или иных проблем то конечно на первом этапе стоит комплексная программа а комплексная программа это естественно запуск работы нашего кишечника запуск а, стоящего уснувшего кишечника потому что очень многие прибегают а, к многочисленным и неправомерным использованием антибиотиков антибактериальной терапии после чего просто не восстанавливают микрофлору кишечника а микрофлора кишечника как вы знаете это и иммунитет это и аллергический фактор который тоже мешает в репродуктивном здоровье женщины и естественно это кровоснабжение одна из причин кровоснабжения это и есть тоже одна из причин бесплодия и ну, любых проблем у женщин Часто у женщин причиной бесплодия является невынашивание беременности, либо замершие беременность. Это тоже фактор, который исходит из заболевания кишечника однозначно, потому что токсический фактор, он очень тоже важен и весом, потому что просто застойный кишечник, он токсически отражается на всех половых органов, как мужчины, так и женщины. Здесь разницы нет. А близлежащие органы, естественно, страдают от интоксикации. Еще очень важным звеном в развитии именно невынашивания либо замирания беременности является тромбоз тромбоз сосудов. Ну, развивающейся плаценты. И в очень ранних строках есть такое, такое заболевание, как ДВС-синдром. Это очень сложный процесс, я не буду вас заморачивать, но вы все равно можете слышать, когда вы будете рекомендовать именно программы по бесплодию. ДВС-синдром приводит к тромбозу, к стазу сосудов плаценты. И это является причиной, опять же, инфекционного генеза. Сейчас актуальна у нас пандемия. И я думаю, что несколько еще рисков у нас впереди есть, то есть волны, они спадают и опять возвращаются. И любой вирусный агент, любое тяжело перенесенное заболевание, оно вызывает сгущение крови, а сгущение крови естественно, вызывает тромбоз сосудов. И вот здесь развивается такое заболевание, как тромбофилия плода. Тромбофилия плода – это тоже очень важный генез именно в патогенезе. Почему я так глубоко сейчас коснулась, чтобы а, кому-то, если будет непонятно, вы обязательно пересмотрите этот вебинар, вы вернетесь к этим причинам и проблемам, потому что я уверена, что он будет в записи, я уверена, что та информация, которую мы донесем с романом, она будет очень вам полезна в вашей работе, будет очень полезна даже просто... А, в вашем мышлении для того, чтобы просто развивать и заботиться о своем здоровье. Потому что чаще всего а, те клиенты, а, те партнеры, которые приходят к нам либо на бизнес, либо просто на продукт, это наши женщины. Это большая часть населения, которая сейчас актуальна, и проблема воспалительного генеза очень важна. Одной из важных проблем бесплодия у женщин является эндометриоз причины эндометриоза они еще на сто процентов не ясны а, по сути дела стоит и гормонального генеза но чаще всего даже если это причина гормонального генеза эндометриоз он приводит к хроническому воспалительному процессу у женщин то есть опять же и к развитию спаечного процесса в малом тазу, то есть появляется эндометриозная гетеротопия, это, такие, это клетки, которые распространяются током крови, и они могут попасть в любой орган, и там, где эта клетка привыкла, начинается развиваться воспалительный процесс, и сам орган чаще всего это аденомиоз, это эндометриоз тела матки, который является причиной невынашивания, то есть матка с Сколько могла выносила потом просто происходит выкидыш то есть вот как раз причиной выкидышев является развитие эндометриоза одна из причин развития невынашивания либо бесплодия у женщин является также психосоматический фактор это очень важное звено когда женщина вроде бы все проверили все отлично все нормально но она страдает проблемой, у нее просто не получается забеременеть потому что основа этого лежит уже и эндокринное бесплодие. Здесь все настолько взаимосвязано, потому что любой психосоматический агент, он влияет на работу центрального генеза, то есть на работу нашего гипофиза. Гипофиз – это главная железа в организме человека, которая – это компьютер. Она регулирует все эндокринные процессы в организме. Она регулирует работу щитовидной железы, работу поджелудочной железы, работу надпочечников и работу естественных яичников. И сегодня мы же говорим про репродуктивную функцию, а репродуктивная функция напрямую связана с работой гипофиза. И вот здесь как раз происходит блок. Так вот, когда, мои милые женщины, прибегают к эко, а здесь идет большая концентрация химических гормонов, которые воздействуют в первую очередь на гипофиз. А гипофиз – это та железа, которая контролирует еще и возрастные изменения в организме женщины. И вот этот блок двух гормонов, очень важных для женщин, фолликулостимулирующего и лютонизирующего гормона – которые в процессе жизни, они истощаются, истощаются яичники, эти гормоны завышаются. И даже у молодых девочек, у которых психосоматический фактор очень высок, то есть они раздражительны, лабильны, плаксивы, может быть, принесли какие-то стрессы, у них нарушение сна. Сейчас очень много факторов для молодого поколения, которые приводят их в то, что в наше время это было совершенно для нас неприемлемо. Так вот, эндокринный фактор бесплодия, он тоже очень важен в нашем организме. И не только бесплодие, вообще женского организма. То есть психосоматика, она дает о себе знать. И очень важным фактором в развитии вообще всех эндокринных заболеваний у женщин, конечно же, является, про воспаление мы сказали, про гормональный фактор бесплодия мы сказали, еще и... То, что, конечно, идет нарушение в органах малого таза, то есть физические какие-то нарушения, анатомические. Но это нам не так важно, потому что мы все-таки говорим о тех женщинах, у которых все нормально, поэтому... Остальным пусть занимаются врачи, хирурги, там другие доктора. да, Мы сегодня говорим о проблемах, о женских проблемах. И я хочу дать слово все-таки Роману. Хватит не трещать. Он сегодня демонстрирует и представляет нам замечательный продукт. Поэтому я благодарю, что вы пригласили меня на вебинар. Я благодарю руководство компанию, что по моим многочисленным просьбам создали замечательный бомбический продукт в составе, в который входят ну, замечательные ингредиенты, о которых вам сейчас расскажет Роман, а я уже буду озвучивать, насколько каждый ингредиент важен и нужен женщине, и при каких состояниях, даже независимо от того, планируете вы беременность либо не планируете, нужен каждой женщине. Ольга, спасибо огромное. Информация на самом деле просто уникальная и бомбическая, и поэтому я буду задавать вам все-таки вопросы, потому что хочу, чтобы наши партнеры получили максимум пользы. У меня единственное есть просьба к вам, может быть, чуть ближе держать микрофон, потому что некоторые коллеги все-таки жалуются, что немножко плохо. Да им слышно спасибо большое Отлично. Угу. Отлично. вот да сейчас прям вообще супер оля скажите пожалуйста вот огромное количество факторов вы перечислили которые воздействуют на организм женщины и которые могут привести к столь актуальной проблеме о которых к сожалению ну не принято говорить вслух и не так много уделяют ей внимание вот в обсуждении и мне кажется что в связи с тем, что об этом не говорят, культура, например, у некоторых людей ну, и знания о проблематике может быть не настолько развита, и это может вот отражаться на общем здоровье из-за незнания, что люди не могут как бы профилактировать развитие вот тех или иных ситуаций, проблем с женским здоровьем. Вот Может быть, есть какие-то проблемы, Примеры, которые мы можем посоветовать нашим партнерам, например, в образе жизни, в активности, какие в элементах питания, да, как они могут предотвратить, скажем так, развитие проблем с бесплодием, воспалительных процессов в органах малого таза, вот какие-то рекомендации общего такого характера. Однозначно, Роман, конечно, существует и правильное питание, но не настолько правильно, хотя бы ограничить себя от вредных факторов, от вредных привычек. Это однозначно, потому что однозначным канцерогеном, который вызывает еще и очень страшные проблемы, так как я онколог, то я могу говорить о онкологических заболеваниях, также органов малого таза, как у мужчин и у женщин. И на первом звене стоит это курение. Однозначно курение. Я уже не говорю об алкоголе, но даже много наших партнеров до сих пор продолжает курить. Это очень страшно, потому что даже рак шейки матки он приводит к тому, что даже онкомаркеры повышены, завышенные в два раза. Представьте в два раза у тех женщин, которые курят. Это однозначно. Естественно, здоровый образ жизни, активность, занятия спортом, оно улучшает работу органов малого таза, то есть кровообращение, лимфатический отток. И у женщин, даже с ПМС, нужно, особенно у девочек, у молодых, которые сейчас просто динамичные, сидят за компьютерами, за мобильными телефонами, однозначно нужно, чтобы они занимались спортом танцами хореография да всем угодно прыгали скакали потому что все-таки наше детство было а, без наших гаджетов и у нас все равно более здоровое поколение но несмотря на это поэтому а, но ну, активность активность физическая однозначно важна и конечно избавить себя от вредных привычек и, минимизировать прием антибактериальных средств поэтому я э, очень довольна и завидую европе что все-таки там ограничено без назначения врача прием антибиотиков это не как у нас пойдем в аптеку сразу же побежали температура до да, никакого иммунитета убили всю микрофлору в кишечнике кишечник стоит естественно о каком мы говорим процессе профилактики и я могу сказать что я всю жизнь свою именно практикующего врача занимаюсь реабилитацией вот это самое главное звено которое наверное привело меня в компанию собери ангел потому что я искала реально продукт который будет бомбически оказывать и помогать моим женщинам я вам могу скажу что у меня очень огромные наработки именно в плане реабилитации для женщин, даже до компании «Собириан Виланс» я, конечно, придумывала, как говорится, тот велосипед, придумывала составы, рекомендовала женщинам, но когда уже до меня донесли структуру, и как для врача, что есть наука, есть собственное производство, есть бомбический продукт, что не нужно придумать велосипед. И когда я познакомилась с замечательной продукцией, когда я их начала уже ну, более плотно изучать составы, рекомендовать своим женщинам Пробовать на себе естественно на своем окружении увидела огромные результаты и тогда уже стало легче работать легче рекомендовать и уже конечно и бизнес пошел в том направлении в том русле которым нужно потому что людям стало помогать люди увидели результаты естественно стали присоединяться на бизнес, особенно эксперты, поэтому самое главное это профилактика, профилактика уже с юного звена, с юного звена, то есть с возраста девочки, и вот здесь как раз мы же сегодня говорим о нашем новом продукте, поэтому, конечно, я могу много-много вам рассказывать о тех программах, о схемах, но нужно начинать с детства, опять же, не могу сказать о нашей детской серии, потому что она очень важна, особенно эта пивишка, да, и каждый компонент нашей серии «Витамама» нужен уже для девочки, потому что работа кишечника очень важна. Потом репродуктивное здоровье девочки. Чтобы не было развития ПМС-синдромов, опять же, как вы сказали, активность. Активность, отказ от вредных привычек, от вредных ингредиентов, от вредного питания. Ну, вы понимаете, что такое вредное и невредное. Я думаю, не надо нашим партнерам объяснять, что такое канцерогены, которые находятся да, в ГМО-продуктах. ГМО – а ГМО это, конечно, первый признак, Ведущий к онкологии и вся наша продукция она обладает шикарным антиоксидантным действием практически каждый продукт даже изучая наш замечательный новый продукт я увидела в нем все о тех причинах почему я так близко и рассказала именно в женском в женской репродуктологии Поэтому жду от вас следующего вопроса. Я думаю, что я ответила на его. Да, на Оль, Ольга, спасибо большое. Это прям очень важная информация. Ну, друзья, действительно, наверное, самое время представить и рассказать нашу, о нашем новом продукте, который вошел в серию Essential Botanics. Это продукт, который называется Артиля и зимолюбка». Продукт, на самом деле, решение о выпуске было принято не просто так. О востребованности продукта нам говорили как и сами партнеры нашей компании, так и квалифицированные специалисты. И в частности, Ольга, огромное вам спасибо очень просили ввести в ассортимент компании подобные продукты. И действительно так, если вы начнете изучать информацию или посмотрите какие-то источники в интернете, вы можете обратить внимание, что артилия, или как ее называют, называют в народе, боровая матка, очень уже с давних времен использовалась в традиционных формах медицины совершенно колоссального количества стран, где, в общем-то, она произрастала. И люди использовали ее для решения проблем, скажем так, не только с женским здоровьем, но преимущественно с ним, но и решали многие другие задачи. А это связано с тем, что огромное количество биологически активных компонентов, активных веществ входит в состав экстракта артилии «Однобокой», Боровой матки И, конечно, сейчас, в настоящее время вы можете увидеть этот продукт в виде экстрактов, настоев, отваров и на полках, скажем так, аптечной сети, потому что действия активных компонентов этого продукта были доказаны и были проведены ряд исследований, которые доступны, есть публикация, и, конечно же, был, был утвержден этот продукт, и он вошел как перечень для поддержки, помощи, профилактики воспалительных процессов и а, других проблем с женским здоровьем. А, давайте посмотрим. А, наш продукт артилия и зимолюбка» представляет собой, а, скажем так, два основных компонента. Это экстракт а, легендарной буровой матки и а, травы зимолюбки. Оба этих... А, оба этих а, скажем так, компонента, богатые рядом активных веществ, биофлавоноидов, которые входят в состав этого продукта. Их очень много. Конечно, первым и основным, по которому стандартизированы эти экстракты, являются рутин. Рутин а, уменьшает проницаемость сосудистых стенок и сводит к минимуму риск развития воспалительных процессов. Он улучшает циркуляцию крови в, в органах малого таза, препятствует развитию различных осложнений в виде спаек, нарушение проходимости маточных труб, и, как рассказала нам Ольга, они, в общем-то, и являются одним из важных факторов, которые приводят к развитию бесплодия и проблемам с репродуктивной системой. Поэтому этот компонент а, важен в составе этого продукта. Но есть еще масса компонентов, о которых я вам сейчас расскажу. Конечно же, это фитогормоны, фитоэстрогены и фитопрогестерон. И вот на них я хочу чуть более подробнее остановиться и, Ольга, наверное, попросить вас прокомментировать, как же работают эти компоненты в составе этого продукта и почему они так важны для вынашивания беременности, для зачатия и вот всех вот этих вещей. Ну, естественно, фитоэстрогены ну, и фитопрогестерон – это, во-первых, совершенно природные гормоны, которые не навредят а, функциям других органов и систем, это однозначно. И, как я уже сказала, в репродуктивном звене женщины именно в росте эндометрия, выработке яйцеклетки, и для того, чтобы просто имплантировалось плодное яйцо, важны два гормона – это эстрогены и прогестерон, которые вырабатываются в норме нашими яичниками. Но в результате многих факторов происходит истощение яичников, все вышеперечисленные факторы, они влияют на то, что я уже об этом говорила, да, и они влияют, естественно, на функцию яичников. И тем более с возрастом, то есть происходит истощение, сейчас очень рано помолодели а, именно наступление да, фертильности у женщин. С возрастом это все изменяется и выработка этих гормонов в норме в яичниках она просто прекращается либо один из которых один из гормонов тоже либо его много либо его мало и чаще всего есть такой химический препарат который называется фимостон я его очень люблю потому что ну я вот единственный наверное эндокринолог ну может быть еще другие есть эндокринологи в компании которые борются до последнего чтобы не назначать химические гормоны и оба гормона важны, и прогестерон, и эстрадиол. Эстрадиол вообще участвует в росте эндометрия, чтобы создалась перинка, чтобы создалась пушинка, для того, чтобы плодное яйцо имплантировалось в полость матки. Если не будет достаточно развитого эндометрия, а, то есть, либо он будет воспаленный, чаще всего причиной являются хронические эндомитриты, после выскабливания, после невынашивания, после каких-то медикаментозных абортов. Очень много проблем и причин. А второе уже звено, для вынашивания беременности нужен прогестерон. Прогестерон, он еще важен для нормального менструального цикла. То есть, для тех же женщин, которые не планируют беременность, у которых нарушен менструальный цикл, важен тоже прогестерон. Бывает недостаточность первой фазы, то есть когда не растет эндометрий. Бывает недостаточность второй фазы, когда он не отторгается. И вот как раз наш замечательный продукт, в котором есть достаточное количество и фитоэстрогенов, и фитопрогестеронов. Они нормализуют полностью весь цикл, который нужен для осуществления и менструальной функции, и функции беременности. Вот вроде совершенно два разных процесса, да, а они как взаимосвязаны. Поэтому, чтобы выносить беременность, нужен тот гормон и другой гормон. И также для осуществления обычной жизни женщины, обычного, нормального менструального цикла, также нужен тот или иной гормон. Если происходит недостаток либо большое количество, например, развития ну, это, гормона эстрогена, да, развиваются такие заболевания, как миомы матки, полипы, эндометрия, гиперплазии, обильные менструальные кровотечения, а также эндометриоз. И когда наоборот превалирует прогестерон, когда его становится много, он притягивает к себе жидкость. И любые гормоны, которые даже женщина принимают в химическом варианте, они притягивают жидкость. Поэтому появляются такие заболевания, как мастопатия, а в основном это масталгии, это болезненные ощущения в молочных железах. Почему я не люблю химические гормоны? Потому что у них очень много побочных эффектов. И так как я онколог, я четко знаю, четко уверена, имея свой стаж работы, что очень много химических гормонов приводит к. Ну, к огромным противопоказаниям, которых просто нельзя, просто нельзя рекомендовать у многих женщин. Никто об этом не заботится и не думает. Ольга, спасибо вам большое. Это очень интересная информация. Хорошо, тогда давайте разбираться в следующих активных компонентах, которые также входят в состав экстракта артилии и боровой матки. Оль, еще просьба от наших коллег, которые нас слушают. Немножко, да, микрофон чуть ближе, потому что, Поплываю. да, ничего страшного. Коллеги, я думаю, что в записи будет слышно все вообще очень хорошо, потому что мне Ольгу прекрасно слышно. Следующие компоненты, которые входят, активные вещества, которые входят в состав этих экстрактов, это, конечно, гидрохинон и арбутин. Я думаю, что нашим коллегам они уже известны, потому что эти компоненты вы можете встретить в таком продукте, как медвежьи ушки, которые есть у нас в ассортименте компании. И, конечно же, коллеги уже знают, что они обладают диуретическим действием, антисептическим действием, конечно же, тоже устраняют воспалительные процессы и имеют большой значение в профилактике развития скажем так воспалительных процессов мочеполовой системы поэтому эти вещества очень важны в этом продукте но есть еще один компонент который называется кумарин кумарин да. да он вот очень интересный он новый я думаю что нужно рассказать коллегам что он здесь делает и как он работает в составе этих экстрактов какие эффекты он вызывает чем он полезен оль помогите пожалуйста ну, кумарин – это вообще замечательный, замечательный компонент, который полезен и препятствует образованию тромбов. Вообще улучшает русло, кровяное русло, и ну, улучшает кровоснабжение матки. Поэтому это уникальный компонент, вообще просто вот этот комплекс – это Огромный действительно комплекс составляющих, которым важный компонент является кумарин. Это как раз профилактика тромбозов, и чаще всего возрастных женщин, особенно которые применяли, применяли в своем, ну не рационе, я могу сказать, а очень долго и длительно оральные контрацептивы, у которых идет сгущение крови ненормированное, и которые часто переносили инфекционные процессы, то это вещество очень важно. Ну, роман вы, наверное, добавите. Да, ну, Оль, к, вашему, к вашим ответам добавить просто ничего, они потрясающие. Хорошо, двигаемся дальше. Есть еще ряд таких компонентов в составе продукта, как сапонины. Сапонины – это активные вещества, которые благоприятно влияют на работу желудка, на работу кишечника, также способствуют легкому отхождению мокроты из дыхательных путей. И в связи с тем, что, как нам уже было рассказано, очень важна активность кишечника, его перистальтика, потому что это также влияет и на... Мочь половую сферу. Я думаю, что эти компоненты очень важны в составе этого продукта. Плюс есть такие же еще данные, что эм, сапонины делают вагинальный секрет менее вязким, и я думаю, что это тоже имеет большое значение э, в процессе э, оплодотворения да, и зачатия однозначно ребенка. Да, также в составе продукта входят органические смолы и горечи. Это такие компоненты, которые обладают дезинфицирующим действием и иммуномодулирующим действием, потому что в принципе экстракты и в целом этот продукт будет способствовать повышению местного иммунитета а, Конечно же, это будет свидетельствовать о том, будет способствовать тому, чтобы не присоединялись различные инфекционные агенты, чтобы сопротивляемость организма и половой системы была выше, и, конечно, это все будет профилактировать воспалительные процессы которые увеличивают риск бесплодия и прочих проблем в женской половой сфере. Ну, и... Роман, Роман, еще очень хорошо помогает как рассасывающий компонент. Любая смола, она участвует в процессе удаления фиброза, фиброзных явлений, также в органах малого таза, в спачном процессе, очень важно потрясающе. Ну и конечно в состав этих экстрактов трав входят и такие микроэлементы. Они богаты различными микроэлементами, которые воздействует в целом на общее здоровье и на состояние нашего организма. А, например, такие как титан, который принимает в образовании участие в образовании эритроцитов в костном мозге, гемоглобиновом синтезе, формировании иммунитета, медь, которая используется а, также как антимикробное, антисептическое, вяжущее средство. А, входит в состав этих экстрактов также цинк, отвечающий за белковый обмен в организме, инсулиновый синтез, активность мозговой деятельности – Различные заживления ран, ну и, конечно, благоприятно влияет на функции женской репродуктивной системы. То есть целый комплекс компонентов, которые перечислены, входят в состав этих трав, имеет разное направленное действие, которое в целом обеспечивают вот такое благоприятное воздействие на женскую репродуктивную систему. И я вижу, уже появляются вопросы. На которые Оля попрошу вас ответить. Когда мы будем так. рекомендовать этот продукт? В какие периоды? Для кого подойдет ли он только молодым женщинам, или его нужно можно рекомендовать и женщине в преэклимактерическом периоде? Потому что разные компоненты, я так понимаю, что воздействуют на разные звенья, и он может быть востребован для более для широкой аудитории в целом. Да, естественно, этот продукт, Роман, он востребован, вообще он имеет широкое применение. Но мы сегодня говорим про женское здоровье, он еще важен и для мужчин, я думаю, когда-нибудь мы проведем и мужское здоровье, а, поэтому здесь очень важно отметить, что этот продукт широкого применения, и он важен даже девочкам, которые уже входят в становление именно возрастного периода, то есть полового созревания. То есть девочкам, у которых появляются болезненные менструации, у которых альгодисминария, у которых наоборот нестабильное, неадекватное идет становление менструального цикла, Чаще всего идет недоразвитие гипотоламо-гипофизарной системы, то есть, когда участвует наш головной мозг, еще нестабильная система. И часто бывают ювенильные кровотечения. Поэтому я рекомендую даже для, для маленьких девочек, то есть которые входят в период возрастного, возрастного периода полового созревания, для профилактики, то есть указан, указан срок применения профилактический это три недельки до трех недель, то есть периодически вы можете у тех девочек, у которых нестабильный менструальный цикл, начались менстру, менструации в раннем периоде, потому что сейчас вообще помолодело наше молодое поколение именно в этом факторе, и можно уже применять молодым девочкам. Конечно, нужно применять в репродуктивном периоде. Я бы даже рекомендовала при планировании беременности, чтобы выровнять гормональный фон, чтобы избавиться от воспалительных заболеваний. Ну, я уже не говорю о тех, о тех Женщинах, которые страдают хроническими воспалительными процессами органов молота, то есть хроническими циститами, хроническим воспалением, спаечной болезнью, обильными менструациями, а, нестабильным менструальным циклом, а, предменструальным синдромом, нестабильным психическим состоянием. Вы знаете, потому что гормональный фон напрямую оказывает воздействие на наши гормоны, потому что идет обратная связь. Если вы восстанавливаете работу яичников, восстанавливается работа нашего гипофиза. Значит, адекватное будет воздействие на другие органы и системы. То есть нормально будет работать и щитовидная железа, будет восстанавливаться там процесс, и будет нормально работать ваша репродуктивная система. Естественно, нужно тем женщинам, у которых есть уже развитый хронический процесс, как эндометриоз. Очень важно, миомы матки, сгустки во время менструации, ну, даже не знаю причины, да, тем женщинам, у которых были проведены медикаментозные аборты, однозначно для восстановления менструального цикла, те, которые очень долго и длительно сидели на... На оральных контрацептивах, потому что оральные контрацептивы, первая их функция, они подавляют работу гипофиза, фолликулостимулирующего и лютонизирующих гормонов. И потом очень многие, честно, после длительного применения оральных контрацептивов, они приходят к бесплодию бесплодию именно гормонального генеза, потому что просто опять не запускается система гипоталамогипофизарной яичниковой системы. Может быть, какие-то термины для вас будут ну, сейчас странными и сложными, вы не пугайтесь, всегда вы можете задать вопросы, у меня есть свой YouTube-канал. И я думаю либо мой инстаграм вы всегда сможете задать вопрос и на него я отвечу поэтому широкий спектр применения также и следующий этап это климактерический перемена паузальными на паузальный период когда женщина входит в волну нестабильного состояния когда происходит истощение яичников здесь же видите очень много антиоксидантов которые положительно влияют на функцию нашего головного мозга на функцию нашего психосоматического состояния на работу сердечно-сосудистой системы потому что фитоэстрогены они очень важны для работы каждой клеточки нашего организма Первая это кожа, это наши морщинки это наша сердечно-сосудистая система, потому что у женщин в возрастном периоде у них часто повышается давление, у них появляются головные боли, у них повышается вредный холестерин они немножко начинают полнеть им это не нравится, потому что обмен веществ нарушается это опять же возрастные нарушения то есть замедляются процессы, а так как замечательная же продукт имеет а, все компоненты и эстрогены и прогестерон они положительно влияют на нашу женскую красоту естественно улучшается работа головного мозга потому что в головном мозге вырабатываются наши гормоны счастья там вырабатывается дофамин, он очень важен для нашего психического состояния, потому что возрастные женщины часто приходят в депрессивные состояния, это состояние климакса, и неврозы, психозы, неуравновешенное состояние, особенно женщинам которые ведут активный образ жизни, которые являются руководителями, очень важно стабильное состояние. Представляете, принятые решения женщины в период ПМС, а он более выражен в примактерическом периоде. Представляете, как женщина такая опасна для принятия любых решений. Поэтому всем активным бизнес-леди тоже нужен наш замечательный продукт и естественно когда женщина вышла из состояния уже репродуктивного когда у нее уже наступил стойкий климактерический период то есть появляются атрофические изменения атрофические изменения эпителия слизистой оболочки атрофические изменения кожи и всех состояний и там входит вещество которое увлажняет да я сейчас не помню ну, какой-то компонент из них, я думаю, что вы более близко еще ознакомитесь, сейчас просто выскочила из головы, а он увлажняет. И вот как раз в период атрофии очень важно, вот даже небольшое количество фитоэстрогенов, то есть как заместительная гормональная терапия, которая будет защищать вас от атрофических кальпитов. Это тоже синильные кальпиты, которые ну, воздействуют на женщин, очень отрицательно кстати очень часто женщины страдают молочницей ну я не буду сейчас углубляться и там тоже есть показания именно в применении артилии как именно подавление такого важного звена, как молочница, потому что очень часто женщины страдают таким состоянием, и вот как раз наш замечательный продукт, он положительно оказывает такое влияние. Если вы еще туда прибавите наш пребиотик Эльбифит, и вообще у вас никогда такого состояния не будет. Поэтому даже возрастным женщинам, то есть в более старшем возрасте, уже показан наш продукт он никогда не будет вредным потому что он совершенно экологически чистый он природный и он знает как регулировать вот этот контроль между фито между эстрогенами и прогестероном то есть как две чашечки весов они уравновешиваются и стоят на одном месте нормализуя здоровое состояние женщины и организм ваш будет работать в здоровом режиме прекрасно а Спасибо, Оля. А, Ольга, вы вот смотрите, я понимаю, что тема с женским здоровьем очень востребована, судя по тому количеству вопросов, которые сейчас приходят нам в чат, и, возможно, нам потребуется провести еще несколько вебинаров для наших коллег, чтобы ответить на них на все. Но все-таки самый актуальный вопрос, который, вижу, повторялся уже несколько раз – можно ли принимать артилию вместе с хронолонгом, не будет ли а, передозировки фитоэстрогенов, например, и как будет в целом, а, а, насколько адекватно, Будет реагировать организм. И можно ли принимать продукт больше месяца, или курсовой прием только месяц, и стоит там делать перерыв, например. Ну, я же ждала такого вопроса, Роман, потому что часто встречается вообще меня просто атакуют с приемом хронолонга. Я вам могу сказать, что даже фитогормоны, они тоже оказывают, должны рекомендоваться по, ну, особым особым показаниям, потому что есть, конечно, противопоказания даже в применении фитогормонов, но здесь очень классно, что здесь входит помимо фитоэстрогена, опять же возвращаешь фитопрогестерон. То есть он уравновешивает состояние. И вот сейчас спросили про хронолонг. То есть если это атрофические состояния и молчащие состояния, то есть когда уже женщина вошла в минопаузальный период, то, пожалуйста, применение хронолонга может быть в регулярном режиме. Не обязательно, что это месяц. Яичники уснули, они не выделяют эстрогены. И от того, что вы один месяц попьете, вы никогда не замените, то есть заместительная гормональная терапия, даже если это фитотерапия, она должна быть постоянно у тех женщин, у которых спят яичники. Опять же, хронолонг, он рекомендуется тем женщинам, у которых были какие-то выскабливания диагностические, в полости матки, у которых не развита первая фаза. Партнеры, конечно, нужно советоваться прежде всего со специалистами, то есть если у вас есть хронические заболевания, и вы переживаете, что вы можете навредить своим либо клиентам, либо самому себе, то лучше обратиться к специалистам. Либо написать, задать вопрос, я думаю, что специалисты компании всегда на него ответят. Конечно, есть гормонально зависимые опухоли. Теперь я уже говорю как онколог, и при гормонально зависимых опухолях вы мне очень часто задаете такой вопрос, можно ли пить короналунг. Я всегда говорю простым языком, не чеши там, где не чешется. Поэтому, честно, я вам на 100% не могу сказать, я не могу проводить опыты, ну, я же не тот человек, поэтому для этого существуют определенные показания, специалисту, которых нужно. Но я всегда рекомендую, не надо. Если у вас зависимая опухоль, молочность железы, ни в коем случае не лезьте туда ни с фитоэстрогенами, ни с фитоэстрогенами. То есть, если вам не рекомендовали ваши доктора, то не нужно туда с этими продуктами даже лезть. Если у вас хронические заболевания, хронические процессы, естественно, просто трехнедельный прием нашей зимолюбки и артели он тоже не приведет к результату. И когда вы будете рекомендовать на три недели, если это у человека кровотечение длительное, эндометриозы бесплодие, три недели не придет к положительному результату. И вам скажут, продукт не помогает, не пойду все без здоровья, потому что он не помог. Здесь, естественно, нужно, даже в рекомендации есть, при проблеме, при каких-то сложных заболеваниях, его рекомендуют от 3 минимум до 6 месяцев. Это однозначно. А вот трехнедельный прием – это профилактика. Это у тех, опять же сказала девочку, у которых совершенно все нормально, и вы хотите просто видите, что их менструальный цикл, именно менструации, более длительный, появились какие-то болезненные ощущения, при циститах, достаточно трехнедельного приема. А если это хроника, естественно, мы будем рекомендовать от 3 до 6 месяцев. Отлично. Да, я сейчас просто просматриваю вопросы, которые нападали, mm -hmm. и очень-очень много вопросов про mm -hmm. а, сроки, про комбинирование с, тем, с теми или иными диагнозами. Ну, друзья, смотрите, я думаю, что Ольга очень исчерпывающе ответила на эти вопросы, потому что если есть какая-то реально сформировавшаяся проблема и патология, с которой нужно осторожно принимать продукт, я думаю, что вам стоит проконсультироваться все-таки с вашим специалистом да, в каком-то вот в этом конкретном случае. Вот, будем подходить к этому вопросу таким образом. На вопросы, можно ли принимать продукт при климаксе, Ольга тоже ответила, что, конечно же, да. И если вы используете это как заместительная фитотерапия, то вы можете принимать его достаточно длительное время и чувствовать себя очень хорошо. Есть такой вопрос, можно ли принимать вместо хронолонга? А, Но ну, я могу сказать, что всегда нужно пробовать, и а, существуют разные формы климактерического синдрома. Бывает легкая, бывает средняя, а бывает тяжелая. И иногда недостаточно. Поэтому, если вы рекомендовали себе и применяете, если у вас нет проявлений выраженных вегетативных реакций, потому что а, первое – это симптоматика, что женщинам-то не нравится, что это и тут вегетативные это приливы, это раздражительность, это нарушение сна, то есть это отдельное звено, когда мы с Романом прочитаем, наверное, климактерический синдром, вот тогда мы уже будем об этом говорить. А если вы просто хотите с профилактической целью, то достаточно без хронолонга но женщинам э, с проявлениями даже средней степени климактерического периода конечно применение хрон, хронолонга очень важно поэтому я не могу сказать что один продукт заменяет другой и что этот комплекс не нужно усиливать нашими другими продуктами естественно если вы будете усиливать тем же нейровиженом который будет улучшать работу гипофиза тем же стресс-реливом который будет э, восполнять э, наши медиаторы которые трансформируются в нашем гипофизе, да, это медиаторы настроения, это медиаторы, которые участвуют, влияют на сон женщины. Естественно, будет усиливаться работа и функции да, нашей репродуктивной системы, вообще системы женщины, снижаться симптомы. Если вы будете применять дополнительно магний, применять дополнительно ну, другие наши продукты. Естественно, это только улучшит и усилит а, ваше действие. Поэтому не нужно ограничиваться только артилерией зимолюбкой, это значно. Поэтому люб, любые программы, они всегда у, усиливаются а, присутствием нескольких соединений, нескольких продуктов. Золотые слова. Я думаю, что коллегам будет очень интересно послушать в будущем, какие программы можно рекомендовать для женского здоровья и как комбинировать продукты. Я вижу, что, судя по вопросам, эта тема прям очень-очень востребованная. Мы обязательно подумаем над этим. А, да, я вам скажу, что, коллеги, вы не стесняйтесь, заходите в YouTube, он создан для всей компании, не только для моих партнеров, поэтому это действительно очень реальный инструмент, который может вам быть в помощь. Там есть программы, уже готовые программы, пользуйтесь. Пользуйтесь. Отлично. Я думаю, что... Ольга, подскажите, как найти ваш YouTube-канал? Мой YouTube-канал Соловьева Ольга, гинеколог, пожалуйста. Можете пользоваться. Там очень много актуальных тем, которые вы можете использовать и применять. Там Ответы на все ваши вопросы уже есть. Отлично. Я думаю, что, коллеги, все, кто заинтересовался, у кого еще остались вопросы, на которые мы не смогли вам ответить в рамках этого вебинара, вы можете, да, зайти и задать их Ольге. Ну, что же, давай, давайте, наверное, просто финализируем всю эту историю. Это новый продукт для тех, куда он еще не поступил, в те регионы в те страны, куда он не поступил. В ближайшее время, я думаю, что он появится. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, выбирайте при необходимости, консультируйтесь со специалистами, поддерживайте себя, занимайтесь профилактикой, активностью, правильное питание, потому что каждый раз мы делаем на эти акценты. На какой бы сфере своего здоровья вы ни уделяли внимания, есть очень важные компоненты в плане психического здоровья, двигательной активности, вашего правильного питания. И если вы им следуете и соблюдаете, то, конечно же, результат и эффект от применения различных биоактивных комплексов будет значительно выше, и ваше здоровье будет значительно лучше. Да, однозначно. Однозначно, если вы будете, прежде всего, вести активный образ жизни, закаляться, восполнять свой иммунитет нашими биологически активными добавками, конечно, ваше здоровье улучшится. И начинайте со своего окружения, со своей семьи, потому что здоровье семьи, оно очень важно. Здоровье маленькой девочки, будущей женщины, женщины, возрастной женщины, ну, я не могу сказать бабушки, да, то есть возраст, э, жи, женщине в очень замечательном возрасте всегда нужен наш продукт. Поэтому самое главное – любите себя, цените себя, берегите себя, заботьтесь о себе, заботьтесь о своем окружении. А мы вам всегда поможем, правда, Роман? Конечно, Ольга. Спасибо вам большое за информацию. Вам тоже. Я вижу, что коллеги скинули в чат ссылку на YouTube-канал Ольги. да? Вы можете увидеть ссылку в чатике, друзья, можете по ней перейти, подписаться. Спасибо вам всем большое за внимание. Мы будем готовить в будущем спасибо. подобные вебинары для того, чтобы снабжать вас необходимой информацией. Ольга, спасибо огромное. Будем спасибо с вами на вам связи. Роман. До новых встреч. Спасибо. Спасибо Юрию Юрьевичу Гичеву за замечательный бомбический продукт. Спасибо. Ура. Всего доброго. Пока-пока.